Мартишки, все интересно. А хвост? Хвост какой? Как у енота? Ой. Ты мне помогаешь? Давай я на тебя сейчас. Вот так. Ох, не буду я, не буду я пошутила. Пошли. Тише. Давай посмотрим, что остальные делают. Когда мы вдвоем трудимся. Два. Пойдем. Че? А У остальных Вот, пожалуйста Пушанка, ты не хочешь поработать? Я поняла, не барское это дело Конечно, конечно Ну как же, только на коврах На паласах Моя морда Ладно, спи